Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Сегодня мы установим модификацию под названием The Parabellum. Эта модификация рассказывает нам про Первую мировую войну в Калерадии. Для начала нам нужно скачать саму модификацию. Переходите по первой ссылке в описании. Здесь у нас Google Диск и переходите в верхнем правом углу на кнопку «Скачать». Скачивайте модификацию, соответственно. Здесь у нас написано, что не удалось проверить на наличие ресурсов этот файл. Ничего страшного, здесь вирусов нету, я вам с полной ответственностью это заявляю. Нажимаем «Все равно скачать». У нас скачивается модификация, это занимает некоторое время. Пока у нас идет скачивание основной модификации, можно скачать также русификатор. Переходите по второй ссылке в описании, здесь у нас русификатор на Яндекс Диске. Нажимаете кнопку «Скачать». Слева. Ожидаем, пока у нас скачается модификация и русификатор. Нужно будет подождать некоторое время. Итак, после скачивания модификации русификатора у нас должно появиться в папке загрузок на компьютере два новых файла. Это Parabellum 1.2 и русификатор. Далее мы нажимаем на Parabellum, открываем этот архив. Здесь у нас есть два файла, хочу заметить. Один файл это модификация, второй файл это в том случае, если у вас есть проблемы с запуском э, игры, ну или точнее запуском уже именно глобальной карты в игре. У вас там вместо карты появляется просто черный экран. Здесь есть небольшая инструкция, составленная мною. Вы ее выполняете и в этом случае у вас должно все заработать нормально, если у вас конечно же есть проблемы. Ну что, нам нужно теперь зайти в корневую папку MultiBlade Warband. Если у вас стимовская версия, то нужно зайти в библиотеку Steam, найти MultiBlaid Warband, нажать левой кнопкой, извините, правой кнопкой мыши, выбрать свойства. Далее перейти в локальные файлы и выбрать, просмотреть локальные файлы. У нас открывается корневая папка игры. Здесь мы заходим в папку Modules. И сюда мы перекидываем папку The Parabellum версии 1.2. Ожидаем некоторое время, пока закончится архивация, разархивирование, если быть точнее. Это занимает некоторое время. Можно пока открыть в принципе, наш файл с русификатором, да, наш архив с русификатором. Открываем его. Да, у нас тут происходит распаковка файлов. Отлично, распаковка произошла, модификация появилась в папке модулей модуле Варбанда. В принципе, модификация уже готова. Если вы хотите русский язык, так, соответственно, мы сейчас будем русификацию осуществлять. Заходим в модификацию, папку модификации. Здесь есть папка «Languages». Заходим в папку «Languages». В нашем архиве «Русификатор» заходим в папку Languages и распаковываем папку RU. Соответственно, в папку модификации. Так, здесь у нас пишет, что есть какие-то файлы. А, ну то есть уже, в принципе, модификация даже перейдена, якобы на русский язык, хотя на самом деле там русского языка я не видел. Но, в общем-то, мы распаковываем русский язык. Модификация успешно у нас установлена. И она получается готова к игре. Ну что ж, давайте испытаем нашу модификацию. Заходим в Mountain Blade Warband, выбираем The Parabellum и выбираем в конфигурациях еще русский язык. Но у меня здесь русского языка, к сожалению, нет. У вас должен появиться здесь русский язык. Вы выбираете его и можете играть. Но у меня русского языка нет, потому что я просто даже не устанавливаю русификатор на Mountain Blade Warband. У вас, заметьте, должен быть русификатор на Mountain Blade Warband. У меня же его нету по причине того, что ну просто я с русским языком в последнее время не играл. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, у вас все получилось, у вас пошла модификация без каких-либо проблем. Если у вас есть проблемы, то я постараюсь найти какой-то сайт техподдержки данного мода, где вам ответят на ваши вопросы. И там вы будете задавать свои вопросы по поводу технических проблем. Замечу, я на них не смогу скорее всего ответить, потому что... Они бывают разнообразными, и, соответственно, я буду, скорее всего, искать свои проблемы тоже где-то на техническом форуме. И так что лучше сами попробуйте, и найдите решение своих проблем. Если у вас все пошло, все разработало без каких-либо проблем, я поздравляю. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!